17 декабря приглашаем всех на благотворительный рождественский маркет. Это будет происходить здесь, в моей галерее Артен, которая находится напротив Королевской конюшни и рядом с музеем армии. Очень легко найти, очень удобно. Это будет особый маркет. Как я уже сказала, он будет благотворительный, и участвовать в нем будут девушки из Украины, Белоруссии и России. Одна из участниц Таня это иллюстратор детских книг. Она уже запустила такой проект на Kickstarter, где каждый мог купить книжку или плакаты с ее иллюстрациями. Также Украину будет представлять Олена. Она арт-терапевт и художник. Одна из ее любимых техник работы с посттравматическим синдромом – это валяние. На маркете можно будет даже попробовать сделать свой собственный или антистресс-болла, или какое-то, может быть, украшение, либо приобрести. И также картины, которые можно увидеть здесь на всех стенах галереи Это проект, который называется Restart Ukraine Да, у нас была серия воркшопов для детей из Украины и Швеции Где они использовали язык искусства, цветов и форм Для того, чтобы понять и поддержать друг друга Вот и, кстати, сзади меня вы можете увидеть несколько работ И также увидеть качество, что это много энергии, много цвета Я буду продавать мои дизайнерские открытки. Также я в этом году наконец-то выпускаю календарь с моими иллюстрациями. И еще подарочные сертификаты, то есть если кто-то хочет подарить кому-то мой мастер-класс, можно купить и будет сертификат на 200, 300 или 500 крон. Также я продаю изделия из экологической шерсти, и в этом году я буду также делать шопперы, то, что мы уже делали с антивоенным комитетом, но с возможностью открытой цены, когда человек сможет больше задонатить, чтобы можно было это пожертвование отправить в правозащитную организации. Я представлю текстильную сетку, которая называется «Дом». Выполнена в технике камуфляжного плетения сеток, которую я выучила, когда организовывала воркшопы для украинских женщин и детей. И я поняла, что в этих сетках заложено не только горе и не только слезы, но там очень много надежд и, наверное, даже возможности для женщин с разных точек мира встретить друг друга поддержать и а, поделиться своим опытом и своими переживаниями, что означает быть женщиной, сестрой, матерью и женой. Отдельно хочу рассказать э, про серендипети, которые э, делают такой вот классный Антивоенный мерч Саша будет представлять Беларусь, и сама Люда, хозяйка ателье Артен, тоже будет представлять Беларусь. Да, это будет пространство наполнено музыкой, надеждами, искусством, цветом, формами, замечательными угощениями и замечательными встречами.